Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня мы поговорим с вами о том, стоит ли покупать видеокарты 2080 и 2080 Ti в конце 2018 года. И в конце данного ролика я расскажу вам о пяти причинах, еще раз подумать о целесообразности данной покупки, во всяком случае до конца этого года или до падения цен. Итак, многие ждали их, начиная с мая месяца, но самыми удачливыми оказались те, кто не пил и не курил в это время, дабы быстро и без проблем продать одну из своих почек и купить себе заветную видеокарту, ибо цены на новое поколение, появившиеся относительно недавно на полках наших магазинов, они пробили все возможные и невозможные потолки. И даже я очень долго думал, а стоит ли их сейчас брать на обзоры, что-то мутить и так далее. Так стоит ли игра Switch, а стоит ли Готовиться к операции, завязывать бухать, давайте разбираться. Для начала зададимся вопросом, насколько новое поколение отличается по производительности от старого, и есть ли у него конкуренты со стороны AMD. По факту AMD сейчас в основном занимает рынок майнинга и средний игровой сегмент. В топе они представлены только вегой, которая не могла по производительности в играх дотянуть даже до тупов 10-го поколения. Хотя стоило не так-то уж и дешево, во всяком случае ранее. Поэтому по факту сравнивать новые видеокарты 20-го поколения остается лишь с 1080 Ti. Титан не в счет, ибо цена уж слишком кусается. Да и мало у кого он есть, мало кто его видел вживую, еще меньше народу его тестила. Итак, что же показывают данные карты в играх? Давайте начнем с 2080. Она что в Quad HD, что в 4К, не сильно далеко ушла от предыдущей 1080 Ti. Сразу говорю, тесты не мои, моя карточка еще ищу не едет, но не суть важна. Я не верю, что что-то вдруг кардинально поменяется. Как вы видите из графиков, если разница в производительности и есть, то она в районе 10-15%. Очень редко, когда выше. При этом старушка 1080 Ti обойдется вам как раз-таки на те 10-15% дешевле. Но ну, а если покупать с рук, то и того меньше. Однако, зная рынок, отмечу, что ожидать подешевления 1080 Ti в магазинах не стоит. Хотя многие этого ждут, магазины просто распродадут остатки, и карта скорее всего просто исчезнут из продажи, как это было в прошлые разы, когда люди меняли девятое поколение на 10. -е. А вот найти 1080 Ti на авито будет вполне реально за очень даже небольшие деньги. Поэтому рассматривать данную карту с точки зрения покупки можно лишь когда нет возможности купить дешево 1080Ti или когда цена на нее упадет, а это как я полагаю будет не раньше начала нового года. Многие скажут, но ведь в них новые технологии, то же самое DLSS сглаживание, трассировка лучей и так далее. Ну, друзья, в этом вопросе я соглашусь с Сергеем из Прохайтек. Технологии есть, действительно, а вот игр их использующих, к сожалению, пока нету. Конечно, уже в октябре выйдет метро Исход, самая ожидаемая мною игра, и там вроде как все это будет. Да и запланирован выход еще нескольких интересных новинок с поддержкой передовых технологий. Но пока это случится, пока доделают дрова и выпустят патчи для существующих игр, пройдет достаточно много времени. И это еще один повод повременить с покупкой во всяком случае до начала следующего года что до 2080Ti то там да прирост производительностью существенный по факту карта в большинстве игр на 30% быстрее чем 2080 и примерно на 35% лучше старые 1080Ti но цена ее зашкаливает свыше 1000 евро за один образец за эти деньги к слову можно купить вполне неплохой игровой компьютер да и заказать ее подешевле где-то из-за бугра тоже проблематично и по стоимости ее превышает таможенный лимит в 1000 евро и придется платить пошлину на превышение. Почему такая высокая цена также непонятна, ведь выход каждого поколения, он по факту снижал цены на предыдущие, и, соответственно, новое поколение, более мощное, стоило столько же, сколько и старое. Но в этом случае Nvidia решила почему-то цены поднять. Да и возникает, в принципе, вопрос по поводу 2080 Ti, кому такая карта нужна. Ее производительность глупо тратить на Full HD или даже Quad HD, смысл покупать ее есть лишь с монитором 4K. Ну либо если вы фанат гонки FPS и вам важно, чтобы везде было свыше 100 кадров, а то не дай бог ваш глаз пропустит пулю от врага и случится какой-то катаклизм вселенского масштаба, вы проиграете интернешнл или что-то такое. Для майнинга карта также слабо годится, она дорогая, конечно если будет очередной бум, то будет повод ее купить, чтобы быстро отбить деньги, но как показывает практика, зачастую лучше 10 дешевых карт, чем одна дорогая. Да и конечно после того, как вышла пилюля для карт 1080Ti, которая позволила получать на них до 50 мегахэшей на эфире, то есть увеличить их производительность примерно на 40%, туда все ждут продолжения истории с 2080Ti. Правда, никто еще не занимался тестами данной таблетки для нового поколения, да и непонятно, будет ли она когда-либо работать с этими картами. Также я хотел бы обратить ваше внимание на еще один нюанс. На текущий момент выбор карточек он сильно ограничен. Модели и так немного выпустили, а тут еще и отсутствие товара в розничных магазинах. Но не это страшно, а то, что я, еще действительно стоящие 2080 или 2080 Ti, столкнулся с тем, что в большинстве моделей, которые сейчас есть на рынке, плохо с охлаждением VRM, памяти или того и другого сразу. Как говорится, о чипе подумали, на остальное, честно говоря, забили. Например, у MSI Trio продумано охлаждение памяти, у Zota KMP охлаждение VRM и так далее. Вроде топовые модели, но страдают от детских болезней. Есть, конечно, неплохие варианты. Тот же старый добрый Super Jetstream от Polito оказался очень даже неплохим. И также нужно сказать, что на многие модели в принципе нету ни фоток, ни спецификаций и оценить систему охлаждения почти никак невозможно. Подводя итоги, вот вам, друзья, пять причин задуматься еще раз, а стоит ли игра свечи стоит ли сейчас покупать данные карты. Первое, это то, что они дорогие, порой выгодно взять предыдущее поколение, особенно если на него есть скидки. Второе, это маленький выбор. Отсутствие ассортимента в магазинах и наличие у многих уже вышедших моделей не лучшего дизайна системы охлаждения, также повод задуматься над покупкой. Третье, обе видеокарты занимают не совсем понятную нишу, то есть 2080 по производительности недалеко ушла 1080Ti и часто выгоднее взять последнюю а вот 2080Ti ушла далеко и ее смысл брать есть скорее под 4К или если у вас есть монитор на 144 герца и глаза собственно как у мухи четвертое это новые технологии то есть они есть, но игр под них пока еще нету их число будет расти, но это уже скорее в начале нового года, поэтому еще один повод повременить пока с этой покупкой ну и пятое Выход каждого поколения сопровождается высокими ценами на него, пускай не такими высокими, как в этот раз, и, соответственно, не бывало ажиотажем, которые потом, конечно же, немного спадут. Поэтому мой вам совет, друзья, еще раз не торопитесь с покупкой. Ну а если вы все-таки решите купить себе видеокарточку, то можете заглянуть на сайт Computer Universe. Там, в принципе, достаточно большой ассортимент. Многие карты, конечно, еще только в анонсе, а мы их мы увидим немножко позже, но все это дело можно заказать, и оно к вам в любом случае приедет. Также цены на текущий момент невысокие по отношению к ценам на нашем внутреннем рынке. Поэтому заглядывайте, ссылка на магазин, а также код на 5 евро скидки, как и обычно, будет в описании. А с вами как всегда был Белыч и немного моего мнения по данному вопросу. Но как и всегда, в конечном счете, решать придется все-таки вам. Ну если видео вам понравилось, было для вас полезным и информативным, то подписывайтесь на канал, жмите лайки и делитесь им с друзьями. Всего вам самого-самого наилучшего и удачи вам, друзья. И до да, постскрипта, скоро будут тесты новых карточек, устрою себе подарок на день рождения, но это уже после того, как они до меня дойдут. Всем еще раз спасибо и до новых встреч.